Как написано в Деяниях Апостолов, в главе 15, в стихах 28 и 29, «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола и крови, и удавленина, и блуда». И не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте. Будьте здравы. Не делать другим того, чего себе не хотите.